И наш лучший друг в сырой земле. Это только начало наших проблем. А ну, суканы, вот мы и встретились. Или сразу к нам в отдел? ха, -ха. Я живой, пацаны, я здесь. не е е Эх, блядь! Как же я заебался! Меня вообще собираются спасать или нет? Ну что, бомж, есть предложение? Да, ничего у меня нету, отвали от меня! я, Ты чё, блядь, бомж? У тебя всегда были идеи, были какие-то планы. А теперь ты ведешь себя, как маленькая девочка, которую Эвли... Схуили. А что нет, что ли? Мы должны спасать мир, а вместо этого мы бухаем! Ты взялся за командование, так и команду я не бухай. Мы из-за тебя потеряли дрыщи. Теперь нас только двое. Что дальше? Может и ты коньки отбросишь? Блять. Ты прав. Хватит хвилины страдать. Пора мир спасать. и ты, сука, ментовсы. Крыса баная. Ты блять знаешь, что на улице апокалипсис. Мы ну и ч? А то, что мы спасали этот мир, а ты нас сюда посадил. Да какие вы спасатели? Ты блять на себя посмотри мразь. Алкаш и бучий, и дружок твой пидор. Перепихивайтесь по ночам. Пора вам уже давным-давно на зон. А я пойду похаваю. Бля, есть еще идеи? не Эй, ребзи. Суканы паны, Я внизу. Ебать. А ты еще кто такой? Я такой же человек, как и вы. В прошлом. Черт, и меня превратили в карлика, когда я сказал, что эту мамку дьявола? Истец, Гоу со мной! Да, не толкайся ты! Да, пошел ты нахуй! А ну цыц! Хидорасы. Что? А? Эй, блядь! Суки, я здесь! Ты это слышал? Да, сука, бомж, я здесь! Это дрыщ! Быстрее, пиздец, блядь! Ты куды нас вел, сука а ха, ха ха вот вы и нахрен, то попали себе в хахаха! -ха -ха? Чего? О чём он? Добро пожаловать вам. Да нам похуй, мы здесь уже были, и выход найти сумели. Только у меня вопрос, что это за палка сбоку? Ну что, суки, кого первого в и будем? Хочешь отправить нам свою охуительную историю? Тогда помоги нам копеечкой. Для этого зайди на сайт для доната, ссылка в описании. Прокрути страницу и нажми на кнопку поддержать. Выбери любой бонус и продолжи. Веди свои данные и оплати любым удобным для себя способом. Заранее спасибо, кто не прошел мимо и поддержал мой труд. И не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан.